День добрый, подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов, и в этом ролике я вам расскажу о стопроцентном способе честного, стабильного и быстрого заработка на YouTube. Я расскажу о новой профессии менеджер канала YouTube. Этот ролик будет интересен тем, кто планирует монетизировать свои знания о YouTube и начать зарабатывать на нем, причем не в отдаленной перспективе, а сразу. И будет, конечно, интересен тем, кто хочет э, взять себе на канал менеджера. Вы будете знать, что делает менеджер и за что вы будете платить ему деньги. Ну а теперь по порядку. Первое, что делает менеджер канала YouTube, это либо создает, либо оптимизирует уже созданный канал. Что я подразумеваю под словом оптимизация созданного канала? Это, конечно, внешнее оформление канала, это какая-то тематическая шапка, это размещение ссылок на ресурсы автора канала, это оформление главной странички, это трейлер, создание разделов, это естественно качественное описание вашего канала, создание плейлистов и так далее. То есть делаем все, чтобы пользователю на канале было удобно и комфортно но конечно самое важное это внутренняя оптимизация канала это подбор семантического ядра вашего канала подбор ключевых слов для канала целиком и для всех продвигаемых видео это привязка к вашему каналу сайта продвигаемого чаще всего Это создание фирменного стиля канала это выбор рекомендованного контента который раньше назывался InVideo и самое важное это естественно создание качественного описания которое будет автоматически подгружаться для каждого вашего ролика выбор тематики те кто в теме прекрасно понимает о чем я говорю эта работа является единовременной единоразовой вот. и вообще-то может быть рассмотрено как отдельная услуга естественно эта услуга может быть отдельно и оплачена. я знаю что за что-то подобное берут от полутора и выше тысяч рублей, но в зависимости от того на каком уровне выполняются работы потому что все-таки качественно подобрать ключевые слова написать описание это стоит поверьте мне, значительно дороже вот. это делают крайне мало и малое количество людей. Это наша команда менеджеров каналов YouTube в качестве такого знака доброй воли все это делает в рамках обязанности менеджера. То есть мы с этого начинаем работу с клиентов. То есть никаких дополнительных денег мы за это не берем. Единственное, что если владелец канала захочет какую-нибудь нестандартную шапку, ну, например, вот как на канале папина лавка да какую-то дизайнерскую да вот единственные деньги это вот оплата работы дизайнера. Ну а теперь, чем же все-таки занимается менеджер канала постоянно, то есть, что он делает каждый день, по большому счету, всю работу менеджера можно свести к двум словам: это поддержание постоянной активности на канале. То есть, если вы в поиске. YouTube находите свой канал, то вот эта строчка пользователь был активен должна быть, ну вот хотя бы как у меня, там, день назад, понимаете, а не месяц, как на многих каналах. Дело в том, что YouTube это социальная сеть, и если вы ведете постоянную, регулярную работу на YouTube, сами активны, то вам помогает YouTube. Поверьте мне, это не пустые слова. Все, кто более менее профессионально занимается продвижением в соцсетях прекрасно понимает о чем я говорю но более конкретно чем же занимается менеджер канала для поддержания вот этой вот активности в первую очередь конечно это взаимодействие с вашими пользователями точнее с подписчиками вашего канала то есть на все комментарии на которые которые пишут на канале необходимо отвечать подчеркиваю на все даже на дурацкие то есть пользователи не должны чувствовать себя брошенными, то есть вы с ними должны постоянно контактировать. Основная задача менеджера – это контакт и контакт с существующими подписчиками и, естественно, набор новых целевых подписчиков на ваш канал. Второе, что должен делать менеджер канала – это взаимодействовать с другими авторами канала. Расшифровывать эту тематику не буду, опять же, кто в теме, то прекрасно знает, чем там надо заниматься для взаимопиара и взаимопродвижения, следующее: менеджер канала должен быть обязательно в курсе действий конкурентов. То есть вы должны знать, что вообще происходит в нише вашего канала. Быть, скажем так, на волне, только в этом случае вам удастся нормально и грамотно продвигать канал вашего клиента. Ну и конечно, то что чаще всего ассоциируется с работой менеджера канала это загрузка видео. Значит, сразу хочу сказать, менеджер канала не занимается записью видео. Он ничего сам не снимает. И даже видеомонтаж не входит в обязанности менеджера канала. Значит, наша команда, элементарный видеомонтаж, но что я подразумеваю под словом элементарный, то есть монтаж, который не требует э, особых временных затрат. То есть что-то подрезать там в начале, в конце, в серединке, какие-то паузы вырезать, вставить какую-то картинку. Например, активную кнопку, да, потому что вот такого плана там заказать, да, чтобы был переход на сайт осуществлен, то есть действия, которые в принципе выполняются достаточно быстро, а в любом видеоредакторе, в той же самой, например, камтазе, вот эти операции, например, наша команда делает, опять же, в рамках обязанности менеджера. Мы за это отдельных денег не берем, но вот так вот я вот позиционирую людей, с которыми мы работаем. Вот. но если требуется какой-то серьезный видеомонтаж, то это отдельная работа, она оплачивается отдельно, и ее выполняет менеджер, если, конечно, он это может делать. Если по каким-то причинам автор канала не может предоставить свое видео, то опять же, вот наша команда делает одну бесплатную такую услугу. То есть мы создаем слайд-шоу, то есть на основе фотографий который предоставляет по тематике своего канала, владелец канала, мы можем сделать слайд-шоу. Это делается легко и просто. Мы используем сервис анимота у нас платный аккаунт. Вот поэтому получается профессиональное слайдшоу шоу которое смотрится очень качественно. Но и это занимает относительно немного времени. вот Это идет как, опять же, бонусом. Для чего? Для того, чтобы поддерживать активность на канале. То есть видео на канал должны загружаться в, процесс, в момент раскрутки канала регулярно. Это понедельник, среда и пятница, например. То есть трехразовая загрузка видео на канал, это очень хорошо. Все остальное время мы занимаемся продвижением. вот Продвижение видео это то, что отнимает колоссальное количество времени. Я вам сейчас показываю чек-лист по продвижению. Здесь вот пять листов машинописанного текста. Поверьте мне, если выполнять все по этому чек-листу, вот, это очень много по времени. То есть это, это от 4 и более часов на, на каждый ролик. То есть менеджер канала деньги получает не за просто так. Не буду вдаваться подробно в этот чек-лист. Опять же, кто в теме, тот прекрасно понимает, а кто у нас учился, тот вообще этот чек-лист имеет вот Сейчас мы основной упор в этом чек-листе делаем на продвижение в соцсетях и на блогах, и сайтах, форумах, досках объявлений. То есть основная задача это набрать максимальное количество обратных ссылок. И легко и просто это делать в соцсетях. Есть, по большому счету, вот наша команда продвигает вас не только на YouTube, но и в соцсетях. Вот это основные действия, которые выполняет менеджер канал То есть это делать приходится по-любому всем. Но если у автора канала есть деньги на платную рекламу, то менеджер канала создает рекламную кампанию в AdWords. Опять же, это все делаем мы, вот наша команда в рамках обязанности менеджера. Но только в AdWords, то есть мы создаем видео Если автор канала планирует рекламируется в контекстной рекламе в тизерных сетях в таргетинговой рекламе в социальных сетях то это естественно отдельная оплата это за отдельные деньги еще один нюанс о котором тоже надо знать если вы как администратор канала получаете доступ к аккаунту а это с моей точки зрения самый оптимальный вариант почему дело в том что Получив доступ к каналу, вы, вы имеете возможность читать почту канала. А поверьте мне, на почту приходит очень важная информация. Особенно если вы создаете какие-то платные компании в AdWords. Вот э, Приходит информация от самого YouTube. Приходит информация о действиях, которые совершаются над вашими видео. То есть все это нужно читать и быть в курсе. Вот плюс, получив доступ непосредственно к аккаунту, но вот наша команда оказывает еще дополнительную услугу – это продвижение в социальной сети Google+. Непонятной причине эта социальная сеть для многих, но ну, не так популярна, хотя это очень перспективная сеть и она напрямую связана с YouTube. Вот поэтому игнорировать эту сеть, мягко говоря, не, нельзя. Поэтому Набор подписчиков, вступление в целевые группы э, ⁇ это задача менеджера канала. Вот такую услугу оказывает, например, наша команда. Но так как специальность менеджера канала, она относительно новая, и в принципе еще нет четких границ, что должен быть менеджер. Я вам делать менеджер. Я вам рассказал то, что делаю, делал я, что делает сейчас наша команда, какие услуги мы оказываем. Но все очень индивидуально. Кто-то захочет от вас, как от менеджера, еще какую-то услугу. Все это можно делать, но, естественно, обговаривая. Теперь, сколько же эта работа стоит? Ну, здесь очень большая градация по деньгам. Мы позиционируемся на 5000, то есть начинаем работать с 5000. Вот выполняя все действия, о которых я вам рассказал, мы берем оплату 5000 рублей в месяц вот точно знаю приходится общаться с людьми которые работают менеджерами других каналов люди получают 10 15 тысяч но ну, 15 тысяч это где то такая оптимальная зарплата для менеджера вот прекрасно знаю что тимур Таджидин у своих менеджеров позиционирует на 30 тысяч рублей ну на 1000 долларов сейчас тоже мягко говоря другая цифра да но мы стартуем с пяти тысяч почему потому что эти деньги доступны Практически любому инфобизнесмену, который ну, что-то уже начал зарабатывать, любому интернет-магазину, потому что вот, администрирование каналов интернет-магазинов, это наиболее востребованная сейчас услуга, потому что целевой клиент для интернет-магазина для интернет это просто золото, и YouTube таких клиентов предоставляет вот начать можно с такой суммы далее если вы хорошо себя зарекомендовали пожалуйста просите просите прибавку к зарплате Ну вот так вот чуть более подробно чем в первом ролике я рассказал о специальности менеджер канала youtube значит кому нужен менеджер обращайтесь все контакты есть в этом видео в описании данного видео у нас достаточно много мы работаем дружной командой, помогаем друг другу. Поэтому обращайтесь, поможем оформить, продвинуть ваш канал. Ну и вообще, если есть какие-то вопросы по Ютубу, приходите. Каждый четверг у нас конференции бесплатные. Ничего не продаем. Просто говорим о Ютубе, о заработке на Ютубе. Собирается группа заинтересованных людей. То есть приглашаю всех. Благодарю что досмотрели данный ролик до конца. Всем удачи, до свидания.